всем привет продолжаем играть в покер и сегодня я вам покажу как можно зарабатывать деньги в покере не применяя особо сильно больших усилий так скажем и давайте мы будем регистрироваться играть будем по полтора долларовые турниры вот у нас показано красным что мы зарегистрированы откроется на стол когда будет 10 человек пока что у нас 6 а я предлагаю открыть немножко позже, когда будет 4 и более стола. Так, вот у нас остановилось, открылось 4 стола. В принципе. Так. Можно, в принципе, продолжать делать запись видео. И будем мы играть агрессивно. Вообще, по жизни я человек добрый, но в покер надо играть агрессивно, если хотите зарабатывать деньги. Ну, может быть, и в жизни нужно делать то же самое, если вы хотите все иметь. Но, в принципе, вот так, по жизни я немножко немножко добрый. Так, стиль у нас будет грузовый, игры. Также хочу сказать, кто хочет научиться играть в покер, ссылочка будет под видео. Кто хочет играть именно в этой дисциплине, я имею в виду 50, -50 научиться играть. Посмотрите э, мой плейслист. -плей Называется так победителя. Так, у нас открылся пятый стол. Сейчас мы вот так его расположим. Э, у меня дело в том, что настройка идет столов. Так, дама 6, на чем она вылетела, тоже надо обращать внимание. Валет-король, в принципе, хорошая рука была. Две семерки будем делать подъем, 10-8 будем сбрасывать. Так, давайте продолжать открывать следующий стол. А Мы их откроем, наверное, 8 столов мы откроем, чтобы, в принципе, было э, немножко понятно, как вообще играть здесь, как вообще в покер играть. Так, дама 4 мы здесь будем сбрасывать. Семерка нам не пришла. Здесь я делал подъем, но... Э, у нас человек из Великобритании игрок калировал, Поэтому тут смысла нету дальше ставить. Э, у него еще ничего не оказалось. Э, можем посмотреть, нажать вот здесь, как играл этот игрок. Сейчас мы глянем. У него был Туз-10. В принципе... Что-то у него было, не сказать, что это была прям такая мусорная рука, но ему ничто не зашло. Поэтому мы забрали банк. В принципе, нормально 540 фишек. Ну и будем продолжать в таком же духе забирать фишки. Наша задача, чтобы все фишки, ну все это слишком, я сказала, большинство фишек перешло к нам. Так, в 6-4. Мы в четверку попали, будем ставить. Хотя, в принципе. Ставить нет смысла, там маленький. Вот банка. Ну, давать там две буги, в принципе, такой опасный флоп. Так, в принципе, нас тут вот уже вот тро троих игроков нету, но они покинули стол. Хочу также сказать, если игрок покинул стол, это не значит, что он плохо играет. Возможно, просто его переехали, поэтому... Не судите строго этих игроков, которые ушли за стола. Так, 10 дамы мы будем играть рейзом. Ну, 8 валет, одномасны тоже будем заходить рейзом. Пятерки тоже будем играть агрессивно. Но ну, здесь я буду карьировать Пашу, я думаю, в принципе, он, можно сказать, все потерял уже. У меня 520 фишка осталось, ну, в принципе, можно вырваться. 2-9, 10 дамы были здесь э, рейзером, и нас заколли три человека, мы в, рай, в ранней позиции, поэтому тут мы не попали, просто нет смысла ставить в троих. Здесь нужно прочекать, дождаться там дамы или десятки хотя бы. Ну нам нужна дама, конечно. Мы будем здесь сбрасывать шестерки. Ну, мы здесь поймали коре. Просто чекаем, да и выдаем игроку добрать. А, и тут у нас в банк мы будем идти. Я небольшую ставку поставлю. Ну, в принципе, вот так каре у нас. Каре не сильно, сказать, сыграл. У нас две шестерки на флопе было и две шестерки у нас в карманная рука была. Так, мы здесь забрали банк. А, об, опять хотел обратить внимание на такой момент, как два человека прочитали, Соответственно, они не показали сил в своей руке, а у нас есть восьмерка, где мы попали во флоп, и здесь есть смысл. Ну, ставить три больших блайнда, это вот у нас еще восьмерка, в принципе. Но это, это трефа, поэтому будем играть аккуратно, поэтому полбанка где-то я поставлю, 160 фишек. Ну здесь мы прочекаем. Тут, тут здесь я буду калировать у нас десяток. Да, там флоп, в принципе, хороший попался. Здесь я ререйс сделал Надеюсь, там у него тузы короли. Нет, ничего у него там нету. Просто сбросил. Да, здесь ему доехал флеш. А, но ну, мы здесь правильно сыграли чек. Потому что здесь, возможно, вероятно, был флешник, несмотря на то, что у нас L7, но у нас вот флеш все-таки переезжает. Так, и что у нас по столам? 4 человека пока. Здесь 4 будем играть. 6 валет. Ну есть десятка, две черви. Тут, в принципе, не буду оставить. Да, вот тут 6 валет пришел. И тут тоже две пары нам пришло, поэтому... А, Рискну пушну здесь. Так, где-то нас тут ждут. По вот две пары выпало у нас на столе. Пять валет. Будем сбрасывать. 10. и друзья у нас сегодня намечается такой крупный турнир за 11 долларов вход на него называется на Sandy Storm и приз за первое место это такие многостоловые турниры ну, порядка там 25 тысяч долларов поэтому конечно есть смысл 6-2 есть смысл играть в покер так нам надо пятерка чтобы попробовать себя вот в таких крупных турнирах. А, поэтому смотрим канал, находим этот турнир. Он попал да угу, понятно так король 10 тут будем играть агрессивно ставить три больших блайнда да у нас десятка есть поставим 200 опять я буду с ним играть да в этот раз мы выигрываем здесь подходит уже а, к завершению один из турниров так у нас еще один открылся сейчас мы его расположим а, король 9 ну, нам десятка нужна тут пике нет я буду сбрасывать наверное, на, на наверх Валет король тоже будет фолд. И здесь у нас осталось 6 человек. В принципе, и турнир заканчивается, когда за столом остается 5 человек. Идет дележка по деньгам. И делится она в том плане, сколько... По той, скажем, системе, сколько фишек игроков. Здесь можно вот лобби открыть. Здесь будет написано, как происходит. половину часа получит по полтора плюс 4 раз что фишек в стеке на момент завершения турнира в принципе здесь все это рассчитывает программа поэтому тут все честно просто собираем деньги и продолжаем играть в турниры программа сама вам начислит ту сумму, которая вам положена так, а здесь нам нужна черва я думаю, здесь э, переставлю его. Да, вот на черву. У нас хорошие шансы нам. Э, семерка червей. Или двойка червей даст нам. Вообще нас. Да, забрали мы здесь банк. 450 фишек. 7 король. Тут да, мы тоже будем ставить 3 больших блайда. Продолжаем, друзья, регистрацию. 7 король. Король к нам пришел. Так, здесь туз 2. Я думаю, стоит поднять. оказался но он в принципе так маленький -малень маленько ставил что по шансам нам следовал калировать, что я и делал так у нас пока что 6 столов а, дама король закурим 50 брошу Здесь сделаем рейс на восьмерках и будем, так сказать, как проявлять свою агрессию. Надеюсь, эти игроки сбросят. Не все любят отвечать на агрессию, поэтому зачастую мы будем просто забирать банк. Валет, да, мы будем тоже заходить. Хотя, в принципе, после нас сидят два таких крупных стека, поэтому будем играть аккуратно. Король, дама тоже будем рейзом заходить. Но здесь тоже есть смысл поднять. И здесь тоже есть смысл пойти в Абанг. Нам черви король нужен. А, девушка, в принципе, там что-то пытается сыграть. Она, смотрю, до да, этого тоже рейзом заходила на наш рейс. Поэтому мы будем атаковать. У нас хороший шанс. У нас тут две черви. Ну да, вот она сбрасывает. Здесь продолжаем тоже атака клонов, да? валет дама. Продолжим свою атаку. Здесь мы зайдем в банк. Тут два короля. Здесь, в принципе, блефа мы забрали, у нас ничего не было. Ну, зачастую ваш рейс будет ваш выручать. Так, туз стрит уже фолд. Да попали мы здесь прям удачно под тузов. И вылетели с этого турнира, заняли шестое место. Да, вот так неожиданно человек из Швеции сделал рейс. У меня короли, я сделал лабанк, пошел, и человек с узами заколил. Ну бывает так вот. Туши будем сбрасывать. Бывает такая вот раздача, что мы попадаем, конечно, под. Да? 4 валет. Здесь. Так. 4 валет fold. 6, 10, 6 попали. Да? Так открылся у нас стол. 3. Но по шансам банка с фишечек есть смысл доставить. Мы попали. так и впереди тут будут сбрасывать две дамы тоже будем рейдом заходить так валет будем выбрасывать. Валет 7, тут будем играть. Так, нам здесь восьмерка нужна. 2 король будем выкидывать. 9, 10, я нам не пришло так 8 король ну давайте затем ри тут в принципе стать большой 4000 фишек Я еще поставлю. 9-10 валет. Так. Там дама дама туз. Туз есть, но. Так, 8 туз 9 туз, да? Так, здесь мы проиграли. Тут у нас ничего не пришло. В принципе, там что-то было. Он постоянно. Так, калировал наш рейс. Так, открылся у нас еще один столик. И это хорошо. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь столов. И будем ждать, пока у нас один стол то есть валет в одномаслу будем, будем играть а, но ну 910 тоже наверное буду рейзом заходить и здесь короли а тут тоже заход, зайду рейзом делаю подъем король валет подъем ну, здесь прочекаем и там 5-6 нормально э -э, не стал я внимать больше потому что есть смысл попасть там в ловушку то есть у него возможно будет там сет или старшей карты там у нас были в принципе королину там могут тузы быть Да, отлично, в принципе, здесь у нас остался коротыш. А, но тут я просто сброшу, не буду я не буду я играть на король шейфу. достаточно вылететь одному человеку и мы в принципе, принципаем призы. Но я думаю, сейчас это как-то должно решиться. Да. да и вот мы заняли пятое место правда в конце но тем не менее мы попали в призы и заработали доллар 76 доллар 76 в нашу копилку 10-6 мы не попали никуда. Здесь тоже у нас 6 человек осталось. И в принципе. Так. Так, давайте, что мы сейчас дам-то да? Внутри, да? А, давайте мы эти турниры доиграем. Не буду я больше регистрироваться, так как у меня в 10 часов начала крупного турнира, как я говорил, с Анди Шторма, поэтому э, мы доиграем эти 6 столов. 8-10 буду карты. Попадаем в две пары. Да, ну конечно. Обидно так мы победили в этом турнире 266 валет такой чек рейс был тоже обращаем на это внимание что это такой сильный сильный такой ход. так а здесь мы победили зарабатываем уже 3 доллара 14 центов друзья 3 доллара 14 центов упали нам в копилку Так, а вот здесь, конечно, прям попадал его, если честно. Попали мы в две пары, и на выпадали вообще все черви. А то и вообще стрит выпал. 6, 7, 8, 9, 10. И у него еще валет оказался. Мы тут отдали свои фишки. Но это покер, поэтому не нужно обижаться, не нужно расстраивать, а просто понимать саму игру. И тогда, в принципе, я думаю, что вы будете в плюсе играть. Туз-4. Но здесь есть две черри. Тут... Нет смысла давать смотреть бесплатную карту. Лучше, в принципе, забрать свои 100 фишек. Так, хороший флоп у нас. Это дырявый стрит, такой называется. Нам нужна девятка. Девятка нам нужна. Четверка или туз. Да, тут у нас... Опять у нас. Леж червовый, не пришла нам ни вятка, ни туз. Вот здесь я Нет смысла. А, 10-3. Будем выбрасывать. Но ну, а здесь на десятки я, пожалуй, это поставлю ставку, что-то никто не ставил. И 10-9 одномастные будут заходить рейзом. Туз валет тоже рейз будет у меня. Ну, тут у меня сет девяток. Туз валет, но ну, буду ставить. Дома да, семь да, Нам повезло, что там туда а, Тут свалит, здесь я буду сбрасывать, тут 6 буду резно заходить однамассные буби. Все резко посбрасовались, осталась обезьянка такая из России, у принципе тоже должна наверно сбросить. Да, все правильно все правильно а, сделала обезьянка это или это с какого-то мультика но такие уж как у обезьяны так ту 6 3 4 10 5 без 5 есть смысл колбил делать опять 1 6 почти а, попали мы в десятку 10 5 нам надо отлично, но ну, пускай играет мы просим наша задача заработать дидик, а они пускай там сами разбираются вот это флеша поймал а, флеш, флэш, пиковый здесь может вероятность быть и стрит через девятку а также девять, валет тоже ну, вообще комбинаций здесь много друзья, поэтому так, ну и вот мы выводаем в призы в принципе, вот э, таким образом желательно кого-то сводить. Четвертое место мы здесь, друзья, занимаем и зарабатываем свои 2 доллара и 2 цента. Тоже они в нашу копилку падают. Король 4, ну, здесь мы будем сбрасывать. Давайте настройку сделаем на 4 стола, вот так вот. 6 дам, не попадаем во флоп. 9 дам уже что у нас есть давайте доходим еще и король выпал но если будет чекать я в районе 200 буду ставить брали банк 6.10 тут рука вообще ни о чем просто выбрасываем ее также 2.8 тоже по крайней мере хотя бы были бы одномасные такие карты как 2.5 примерно тут Но здесь был рейс колп тоже я буду сбрасывать их вообще allin 4 tus тоже рука плохая для акола на рейс поэтому просто выбрасываем ее в 7 78 одномасный будем играть просто колом заходим я думаю на мой взгляд считаю что хорошая рука для смотреть флуг можно на ней рейзом заходить но ну, в принципе а, здесь у нас рейс поступила от немки а, будем выкидывать Сейчас, конечно посмотрим по шансам банка 78 давайте заколим десятка нужна 52 одномасный ну там однозначно туз а, в двоих немка пушит поэтому там будем сбрасывать туз три одномасы тоже будем смотреть хлоп заходим 7 валет, сбрасываем также 9-2 будем играть ну, здесь ну, куда не попали две девятки возможно кто-то попал поэтому просто выбрасывать свои туст три наша цель собрать какую-нибудь либо комбинацию или хотя бы тут я не знаю, но блеф еще мог проходить бы один на один, вот в принципе так в туз-4 можно забрать блайнды так вот у нас и получилось 9-2 сбрасываем 2 короля выбрасываем дома сим выбрасываем рейс олин от славы с россии беларусь два можно сказать таких нашинских пацанов наверно давай калирую его 69 будем сбрасывать это, в принципе, туповатый кол от Беларуса. Даже король пришел. Ну, я на это внимание смотрел, кому что пришел. Но, э, хочу обратить внимание. Вот, в принципе, этот кол. Считаю, что минусовый. Э, Во-первых, блайн блайнды у нас э, 30-60. Мы, можно сказать, начало такой турнир и стадии. И э, Беларусь делает рейс. Россиянин делает Алын и на, на тройках он колет Алын при блайндах 360 а стек у него был 1200 То есть здесь можно было играть и играть и выигрывать. Здесь флоп такой опасный, я буду пушить. Тут три червы. Да, отлично. Отлично, друзья. Выбиваем мы. все хватит папа. я не так все хватит слышишь мало меня там процентов было или ты меня не слышишь было. король 2 будем так что интересно никто не ставит друзья я думаю надо забирать банк Да, и должны все сбросить а, нам повезло а, тут все на рейс мы не попали В принципе такая хорошая рука была будем выбрасывать Ну два дама в принципе но тут нечем кол делать до 47 8 король одномасный спектр нужно увеличивать а рейс пош а нет нет тоже заколил да вот он рейс аллын в виде аллына тут мы будем сбрасывать тоже выбрасывать нам на этом столе нужно увеличить количество фишек ну тут 2.5 банк не так большой в принципе тут можно просто отдать бленде тоже маленький 3060 2.5 не такая хорошая карта хотя в принципе мы тут один на один остаемся но на такой карте я я ее сбрасываю просто не задумываясь 24 тоже фолт 27 выбрасываем а у нас друзья через 10 минут начинается турнир сами шторм две девятки. Тут можно, конечно, запушить. Хотя, в принципе, даже тут задумаюсь. Тут после нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте запушим. Ладно, рискнем. В принципе, у нас меньше десяти блайндов фишек. И по стратегии покера мы можем идти вабанк. А здесь нам на двойка или туз Да, вот на двойка пришла Да Девятки у нас обошлись Хорошо бы, всем он заколил ну, Надеюсь, там у него короли, к примеру Или дамы дамы валет будем рейдом заходить да здесь мы вот на девятках своих хороший банк собрали, на законе на шестерках Четыре дамы. и тут мы 1666 пишет нам упали так ну а на этом стали мы лидированы занимаем первое место из семи оставшихся но еще не факт тут дама доехала Такую небольшую ставочку мы поставим. Здесь тоже есть смысл поставить. Тут дама валет нас еще спасает. И тут тоже мы будем добирать. А, валет дама Риза. Нам, нам здесь нужно а, девятка или туз. Наша задача попасть в ряды, поэтому будем соблюдать дисциплину в покере. 6.5 тоже вот такой мини-рейс сделаем. Да, вот все просто сбросили. Дама 2. Ну, посмотрим. Рейс. С тоже рейс мы собираем. Колем. Пятерка нужна нам. Две семерки тоже будет рейс. Вот такой мини-мини будет рейс. Два два блайнда. Это 180 фишек. 6.8 тоже мы будем так капать на мозг. тут а россиянина задавить ну, немножко на нижнем столе мы тут ну, тут здесь я буду выбирать Бленды подросли, 75150. 4 дамы выбрасывать. Король 10 тоже будем подъем делать. 2 девятки хорошая рука. Ну, придется сбросить. Туз король рука монстра считается. Тоже сделаем мини-рейс. 7 уже будет подъем у нас 10 6 нам надо 8 8 3 10 ну, да вот так вот все просто делается оказывается дома 2 будем сбрасывать Через минуту у нас откроется турнир Санди Шторм. Сейчас мы покажем какие призовые места в Санди Шторме. В принципе, можно купить машину, квартиру. Да, вот так вот у нас еще один игрок выбывает из турнира. Семь короля я тут буду уже выбрасывать, тут, в принципе, блайнды большие, тут смысл подъем подъем делать смысла нет, потому что после нас еще сидит тоже куча игроков, а вот здесь вот есть смысл подъем в россиянина опять поставить, ну и наверное я буду, не, не стал он Ризить. Король Буби нам надо. Есть семерка. О, два, двое человек прочекали. А, 6-2, одномасный тоже буду подъем делать. Надеюсь, девятки я буду коллировать. 9-4, дома 3. Да, тут заехал да очень... Печально, что пришел. Три шесть Два семь нам надо. Задумался какой-то тигр. Так. Где мой турнир, друзья? Так, давайте поищем турнир. что я не понял, почему он не открылся. Так, мой старс турнирные билеты. Так, так, так, так, так. Это что у меня тут такое? 3-6. туз 355 так мне интересно сейчас мы посмотрим это а? немножко отвлечемся. А, мои зарегистрировано так так так тузы ага вот 18 ноября в 10 часов валет фолт так а у нас тут 9 до да, московское время да друзья это через сейчас а сколько у нас это время 22 я не совсем понял при 10 я буду колировать 3 или 10 нам надо да вот она десятка и убеждаем и так через час у меня турнир с шторм ну ладно ну ладно подождем так ладно все игры ставим у нас короли здесь на нижнем столе я не, я, я, не. короли будем пушить так и в принципе мы можно сказать везде поднялись как вы видите Туз 4. Что-то он там пишет. Плиз. Пожалуйста. Что он хочет, непонятно. Ну, тут, ну, ребята, деньги хотят, что тут. Он он, блин. Так. Будем сбрасывать. И здесь туз 4 будем подъем делать. Покажу ему туза, если он бросит. его Что он отходит куда-то наверно какие-то дела у меня там, да? так а у нас в принципе осталось три стола и надеюсь мы во всех столах попадем в призы заработаем денег И спокойно отправимся на перерыв. Будем ждать 11 часов, когда начнется у нас Санди-Шторм. Э -э немножко изменений, видно, прошли. Обычно Санди-Шторм начинался, как я помню, в 9 часов. 10.5. 10 есть. Представлять. И пять есть. Тоже будем ставить. Так у нас коротыш тут. 5 тоже будем рейз, рейзом заходить в принципе тут это стандартное давление на игроков если есть карта и в принципе один на один ну давай 65 65 65 65 65 да увы тут он проигрывает хотя у него слабая рука была но у него было больше фишек. Если у него 6 или 5 пришло бы, то, конечно, он бы забрал банк. Это было лучше было бы. Меньше игроков осталось. Откуда? Откуда? Так. Ну, а мы здесь продолжаем занимать первое место. А, валет 6 буду сбрасывать. это Аллен валет 5 дама да вот так конечно. вот так рискованно сыграл игрок из нидерландов стек 250 он пошел во банку в принципе такая лузовая игра можно его отметить как как ры, ры, рыбий игрок наверное, я думаю что нормальный игрок он будет играть более дисциплинировано и не пушить так ну нам десятка нужна но здесь шансы малые поймать не ну. третий сбрасывать 2-3 2-3 107 буду выкидывать 10 да мы будем рейсом заходить Дама 6 я тут э, буду выбрасывать. Тут, в принципе банк уже. Ну, дама король буду рейдом играть. Мы поздравляем! Занимаем мы здесь первое место. И 4 доллара 44 цента мы зарабатываем свою копилку. И два, и два стола у нас осталось в игре. Ну и тут две пары. Здесь я буду кушать, конечно. Стать достаточно большой. 9 нам надо да отлично дама валет тоже будем играть через рейс король 4 буду сбрасывать у нас остался здесь один каратыш в принципе москвай 2 каратыша блайнды 125 250 поэтому есть смысл просто сбросить и карты так а здесь мы заняли первое место да? так, ну вот так в принципе, две пары мы словили хотя валет уже пришел у нас осталось два стола так вот так мы сейчас наверное, сделаем побольше Болефовать и вам поверит. Ну, дамы я тоже буду пуш пушить. Четыре валет, 4 валет. Так, тут коротыш за нами сидит. Ну, уже есть возможность а, сделать мини рейс. Да, вот на четверка. Так, 435 фишек ставит, не боится, но будем здравствовать. Туз 3 тоже будем заходить рейзом. Оллин. Еще. Но есть просто закончить. Туз 3 нам надо. Ну, не попали, но зато, в принципе. Оказались в призах. Четвертое место заняли. Так, что было восьмерки туз король. Да, тут у них еще флеш пиковый на короля был. А был у нас 3200, стало 2000. Ну, в принципе, нормально. Так, 4.10. Опять же, есть смысл сделать рейс. Так, что у нас получается? 2 доллара 26 центов. Заняли мы четвертое место. И они отправляются в нашу копилку. И у нас остался, друзья крайний стол где нам тоже нужно попасть по лизы и заработать определенную какую то сумму денег ну 28 здесь сбрасывать буду тут достаточно много раз разрезал и в принципе 28 не та рука чтобы блеф делать тут после нас довольно так тоже у игрок если вы были внимательны Аккуратный игрок из Канады. Что у нас по времени? 3 минуты. Обращаем внимание на рост блайндов. Через 3 минуты 2400. Талыны пошли. Ну, понятно, блаин большие 300 большой блайн поэтому тут меньше 3000 уже есть смысл идти во банк. Но тузы я сделаю такие три больших блайна Надеюсь, какой-нибудь туз король будет он зайдет во банк и есть шанс большой, что мы выиграем. 2.10. 2.10. Ну, сбрасывать буду так, сколько там по времени. Давайте опять потянем. У нас через минуту одну будет 200 400 блайнда. Это нам на руку. <coughs> на баратыша идут, которые, в принципе, будут бороться за свое существование, за призовые в этом турнире. Поэтому просто тянем время. делиться тянет время но ну, а мы наверно будем мини рейс делать да символе у нас Так, и мы забрали хороший банк. 1400 фишек. Ну где же наши где же наше время? Так, банк пошел. Ну нет, у меня карты. 2-3, в принципе, мы тут а, чиплидер. А, так, 6 минут, отлично. Ну, в принципе, можно красовать. Тут сейчас уже онлин игра пойдет. О, лин. О, лин. Валет 2. Да, валет только, ну да, есть валет И два есть И, друзья, попадаем в призы И побеждаем этот турнир В чем я, как себя и поздравляю И зарабатываем 3 доллара 23 цента э -э Ну что, друзья, хочу сказать спасибо всем за внимание Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал Ставьте лайк э -э Те, кто хочет научиться играть, ссылочка будет под этим видео Регистрируйтесь на Покер Стратеги Выбирайте Покер Рум Играйте в Покер Зарабатывайте вместе с нами А я всем желаю удачи, процветания, здоровья, сил Всем пока Увидимся в следующем